Сегодня 9 мая 23 года батальон Шехамансура находится под Бахмутом. Сейчас вот максимально отправим им подарков этим рашистам. Так что, Миша Аллах, Толам Вэга Победа за нами. Без Аллаху Акбар. Вторая. Аллаху Акбар. Аллаху Акбару